В общем, ребят, сегодня я ночевал дома. Вот Артем. Здорово, Артем. Да, фоткает машины. А помните, я вчера забирал вот этот автомобиль с Манхейма? Это уже на следующий рейс на Чикаго, куда я поеду, скорее всего, завтра. Сейчас я приехал разгрузить две машины, Lamborghini и Ferrari. Для этого мне нужно вот эту машину сначала выгрузить, как вы понимаете. Ну а потом дальше уже пойдем выгружать две машины, потом еще две отдадим. И на сегодня все. Можно купаться в океане. Ребят, ну что, две вот эти вот красотки отдаем сейчас. Артем на ту сел, я на эту. Погнали. Вдвоем все-таки попроще. Так, что, не заводимся? Ага, так. Где-то здесь Майами Луха Кар где-то здесь есть. А где она, пока не понимаю. Где-то вот здесь, похоже. Ага. Вот она, этой Иван. Я хочу доставить карточку Денису Донату. Подожди, ты доставляешь карточку? Да. Для кого? Денису Донату. Какой номер квартиры? Я не знаю, у меня нет номера квартиры, номер четыре. Только имя. Она сказала оставить его у нас? Да. Да, но мне нужен номер квартиры. Хорошо, я позвоню своему специалисту. Тони, ты знаешь что то я не знаю Ребят, доставляю машину клиенту, вот этому зарате, Ну, и приехал к дому, номера клиента нет, не дают. А часто номер клиента не дают. Знаете почему? Потому что какая-то знаменитость, ну и они его делают, В общем, номера свои не оставляют. Как-то там через брокера созваниваетесь, договариваетесь, чтобы он вышел. Ну, в общем, я сейчас приехал, его нет, машину я говорю, вот Денис Сдонов какой я не знаю, кто такой Денис Сдонов. Какая-то популярность, какая-то знаменитость, как нам удалось выяснить в интернете через Google. То есть он продавал какие-то компьютерные игры, может, кто-то знает, ребята, и Денис Сдонов у меня написано. Ну, в общем, я сейчас пошел на ресепшн, говорю, давайте звоните Денису Сдонову, мне надо ему машину отдать. А я, да, сейчас, сейчас, позвонили, в итоге он, вон он вроде бы идет. Может, узнаете, кто они должны поманить. Нет. А, да, Ты в России? Да. Говоришь, что Да. Что-то номера нету, я позвонить. Да, Тогда... страна. А, вроде звонили, ты тем. Да. А, ключи далее? Да, ключило вот по мне. Окей, спасибо, Сейчас, пожалуйста. Ребят, может кто-то узнает его? Так вот он в доме живет на Майами-бич. Прямо выход в океан, вот прямой вид. А я поехал, ребята, последнюю тачку отдам и, собственно, свободен. Сегодня выходной, завтра, может быть, тоже. Посмотрим. Жить хороша и жить хорошо, погода шикарная. Что еще нужно для счастья, ребята? Правильно, для счастья еще нужно посещать иногда, желательно раз в месяц, разные страны. Что я сделаю через пару-тройку недель? Сегодня возьму билет, лечу в Доминиканы. Ребята, всем привет, доброе утро. Начался новый рейс у меня, собираю машину на Чикаго. Я буквально в 10 минутах от дома. Вчера очень хорошо провели время, встретились со всеми друзьями, ребятами, которые вновь прибыли. К сожалению, для вас не снял контент, конечно. Немножко было неудобно. Все так общались, активно, знакомились. Группу местную создали. Ну, в общем, теперь будем все дружить, помогать друг другу. Я прям рад, что в комьюнити наша разрастается. Вот мой трак, я его подготовил уже. Мне нужно со стороджи вот здесь. Сторож, нужно забрать автомобиль Audi R8. Сейчас мне нужно взять водительское удостоверение и принести на кассу. Yeah. Thank you. Так, все, ребята, Audi загнал. Видите, сколько места, поскольку она не такая уж и длинная, я здесь выигрываю целый метр соответственно машину себе смещу сюда а в конце можно поставить мотоцикл если заморочиться но заморачиваться не хочется это потому что я конечно потому что я так что это все равно не объясняет, почему он так грязный. Да, я отправлю вам фотографии с места забора. Автомобиль I грязным раньше. Да, вы знаете, что нам нужно сделать. Нам нужно get Yeah, we can park on the parking lot. What parking lot? Doesn't matter. We can you just pack it up and do it with that gate. No, first can I get check or cash? I have cash with me. Yeah. I need to examine the car Yeah no problem, you can look right here. It's very dirty. And where is your trailer? Around three blocks. Where is the paper for delivery? This one Well you don't need any signature on your delivery? Yeah Why does it have these dents and scratches? Yeah I know it must before It's what? Must before on the picking up location Do you EF, of course. I yeah. will send to email. Let me see it now. It's not a car on a Huh? It's not a car from a closed trailer. It's just so dirty. I paid for a white glove delivery on a closed trailer. And you are getting me a dirty car from a regular closed trailer. Closed car. In closed trailer. Okay? No, it's fine, but why is it so dirty? Because I'm explaining to you. I'm switch one time your car when must be ra rain. I'm switch car from upstairs. Okay. When I switch your car must be rain. Okay, and so it got so dirty because of rain? It of should course. Yeah, of course. And show me the scratch when you it up. But it's scratch. Huh? It's I will send to email all pictures from the job location. Also, I have a recorder. No, no, that's great. You can have it for yourself. Show me when you picked it up that this crash was here. And uh, let me have your license, driver's license. Probably I need to make. Oh, I don't have a license. My license with me. How, how did you drive your truck without driver license? My driver license and my truck. Okay, pick it up. Look at. Где is your company business, card? company business card? I don't have a company business card. So what do you, what you need? Your driver's license send me email. I don't trust you. you don't I don't call? give you my driver's license. I will I will I will send to the broker. Okay, give me a phone. Give me Yeah, what do you want me to sign here? And I need to make some notes. Yeah. Review inspection. Where do I make my notes? I don't know. You can call the broker. поставить talking. I want to Алло? Да-да, Павел. А он где поставить, а там как поставить? Прям, прям подпись, где подпись, прям пальцем написать, да? Окей. Okay. Ага. Uh -huh. You can put notes right here. Right here. You can put notes. No, you don't put it in signature. Draw signature here. You don't put it in signature. You put it. The... Yeah, you can put notes right here. No, I have to print them. No, no, you can print. No no. I, I need to put the notes in delivery. This is a signature, it has nothing to do with notes. Okay, no problem. Just call your broker and find out. Mm -hmm. we, we don't have option notes. How can I sign if we don't have an option to put notes? Huh? How can I sign if we don't have option to put notes? I uh, talking to him. Send me, send me this whole file right now. First of all, I need your full name, sign. After I will send to your email all pictures, all inspection. What else you need here? Hmm? What else you need here? Uh, sign, your sign. I don't need. I cannot sign this. Okay, I, I, I don't give you car. Take it back. No problem. Нет. Ты конечно. Алло, а он говорит, я тебе ничего расписываться не буду. Я говорю, ну тогда я тебе не смогу машину отдать. Он говорит, ну тогда забирай ее назад. Я говорю, хорошо, я ее заберу. Я вся сайт, он всяко с этим говорит, а дай мне ключи подходит. Я говорю, ты не отдам ключи. Я закрываю машину. Он говорит, мне позвонить в полицию сейчас. Я говорю, да, ты можешь сейчас позвонить в полицию. Он хочет uh, поставить нот-нот. Да, я сказал, что у нас нотс мы не можем поставить. Нам нужно мне нужно подпись. я не буду подпись ставить. Without notes. First I need to put notes and then Он говорит, вы должны иметь. Что, может ему дать трубку? Do it quickly because you're going to do I don't have a whole day to read. Let А, брокер, да? А, может, это вообще другой какой-то, я не знаю кто это. So, so, yeah. okay, you are wallet guy, right? From wallet, parking? It doesn't matter, I am person that you don't want to park. That's, that's I, am. Uh -huh. I am. a person you don't want to Ребят, короче, пришли машину отдавать с э, Артемом, и вот такой клиент попался. Как оказалось, это вообще даже не клиент. То есть мой клиент сказал, позвони еще одному человеку. Я ему позвонил, и этот человек, он извалит паркинга. Слышал, что он сейчас сказал? Моя персона не должна тебя... Короче, и, короче, этот чувак с ума просто сходит. Мужик сумасшедший просто. Мужик с ума просто сходит. Видимо, то ли боится своей, на себя ответственность брать, то ли у него... Ну, я не знаю, не хочу его оскорблять. Ну просто с ума сходи. Я не буду тебе ставить подпись. А почему ты не будешь подпись ставить? Потому что я хочу ноц поставить. Ноц это дополнительная заметку, заметку поставить. А машин, типа она грязная. Ну окей, у нас нет такой опции. У нас нет опции в приложении поставить НОЦ. У нас нет такой опции. Я хочу поставить, но поставь вот здесь тогда, в этом графе. В этой графе я не хочу. Ты тогда распишись, и я поехал. Нет, ты заедь, я хочу машину осмотреть. Ты, я не буду тебя заезжать, ты поможешь машину осмотреть здесь, что я ему предлагаю сделать. Он ее осмотрел, ему, ему, ему опять что-то не устраивает, что-то не нравится. Я говорю, подпись будешь ставить или нет? А, буду. Берет телефон, нет, не буду. В итоге я позвонил диспетчеру, диспетчер позвонил брокеру, и брокер сейчас будет разговаривать с собственником, не с этим валетчиком, а вот этот валет это который охранники, которые ты приезжаешь, он тебе дверь открывает, машину твой ключики берет, ставит на парковку, ты ему позвонил, твой машину спустил ну это настроение не портит, это наоборот поднимает, то есть интересные приключения, да, и вот Артем тоже учится, смотрит, как это все происходит тоже интересно, ну вот факт остается фактом, такие вот интересные вещи случаются, жду, когда с ним свяжутся, его чувства приведут, он мне распишется, подпишется и заберу деньги, и пойду дальше короче, ребята, разговариваем дальше, продолжаем уже прошло минут, наверное, 40, как мы здесь стоим машину он мне забрать не дал сначала на понт меня взял, говорит, ты можешь забрать машину я говорю, хорошо, я заберу начинаю садиться, он типа встал посередине я сейчас полицию вызываю, вызывай полицию полиция меня ничего не сделает, полиция ему скажет либо ты заплати бабки, либо он тебе машину не отдаст потому что все документы на меня и машина сейчас в моем распоряжении я не могу тем более левому чуваку отдать, кто не является собственником это валетчик это собственник попросил его, чтобы валетчик взял но, видимо, собственник его там так настропалил, что ли, или что что он такой по струночке ходит, как, как военный ходит нет, мне надо то, мне надо то, мне надо то не знаю, непонятно, но, в общем, сейчас он уже, я сидел в машине сижу себе, он подходит а что тебе надо? подпись? давай я поставлю, отдам тебе деньги ты мне загони, говорит, туда а я думаю, что я сейчас из-за принципа, наверное, гнать ему туда не буду сейчас посмотрим, сейчас диспетчером посоветуюсь, как сделать может быть, я деньги возьму, подпись возьму, а дальше скажу I'm so sorry, вот твой ключ. Пожалуйста, получай до свидания. А он может и ездить не умеет, либо боится на ней ездить. Ты боишься? Ну и я боюсь, чувак. Ты принципиально, а я уж тем более, да? Поэтому сейчас получу бабки, получу подпись, и потом скажу Have a great day, see you soon. Все. санкт Потому что, ребята, и пройдите через ворота. Я вам открою это. Ну, вот и все. Вот это не моя работа Это не моя работа Вот так, ребята, дела делаются Ты говорит, я говорит, тебе сейчас открою дверь, ты, пожалуйста, заедь туда Я туда не должен заезжать Это не моя работа а он ездит не умеет на этой машине, ребят, потому что это супер. супер. Кстати, это не так. Это не я делал, ребят, вот эту вот ерунду не я делал, чтобы вы понимали, это Артем машина. В общем, а как с ними? Вот только так, ребят, с такими, с такими вот, как они с нами, так и мы с ними должны разговаривать. А как я должен ему любезничать и сказать, да, пойдем о тебе. Он отдал свои деньги, он под подпись поставил, эта машина больше не моя. И сейчас, если я поеду, и на ней оторвется генератор, ремень генератора, либо аккумулятор, что-то там. Кстати, ты в курсе, что она сейчас не заведет? потому что вот эта штука у нас находится, вот она, вот, да. То есть он ее даже сейчас и не заведет. А он стоит, смотри, рядом и не едет никуда, потому что он не умеет на ней ездить. Ну, пусть, пусть В общем, капец, ребята, что за фигня, зачем тебе так настроение портить? Ребята, ну что, я приехал снова на тот аукцион, помните, где я забирал ночью Калифорния, Феррари? Вот здесь мне сейчас нужен Бентли. это West Palm Beach, час езды от Майами. Ну, вот я сейчас еду в сторону Чикаго, собираю машины, чтобы быть завтра, послезавтра, может быть, в Чикаго. Такой примерно план, ребята. Снова аукцион Манхейм. Так, ребята, идем показывать свои машины. Смотрите, Роллс-Ройсы поленные. Ох ты, ботинки тут потерял. В общем, у меня пришла идея. Нет, плохая идея. Плохая идея. Пойдемте дальше. Давайте на эту. На машине, давайте, ребят. Идти слишком далеко. Блин, здесь ключа нет или есть? Вроде бы есть. Окей. Вот так-то будет, ребят, побыстрее. Вот теперь ищем. Блин, ребята, опять не успеваю снимать и для Инстаграма, и для Ютуба. Поэтому, пожалуйста, в Инстаграм переходим. Туда я снял в историю а, несколько Гелендвагенов сейчас. Я на них покатался. И вот сейчас я забрал свою машину Бентли, которая меня интересует. Едем на выход. Видите, когда уже все знаешь, так удобно, так хорошо, легко. Что, ребята, они начали пробивать машину и сказали, что она не готова. Не знаю, что это значит, диспетчер позвонил. Давайте, пока все равно болтаемся здесь на стоянке, жду диспетчер, пока ответит. Посмотрим. Можно покататься, в принципе, на гелике. Как уАЗик, у нее даже дверь, смотрите, как захлопается. он вообще набирает ребят слабо как-то гелик совсем слабо так себе честно говоря ребят забираю такой порш 67 что ли выпуска Время уже почти 10 часов Аукцион закрывается, это Манхейм в городе Не помню в каком городе, но тоже в Флориде, где Орландо, здесь недалеко Я уже засыпал, но я успел, доехал да, Они говорят, у тебя есть чувак полчаса или там 20 минут ты должен успеть свою тачку найти, забрать и подъехать В общем, успеваю еще делать, ребят. работа такая Хочешь отдыхать, знаешь, ну, любишь кататься, любишь саночки возить Вот я всегда, всегда себе так говорю, когда мне тяжело Я там устал или хочу спать, или просто, ну, выдохся Я говорю, не-не-не, Женя ты, блин, отдыхать любишь по два месяца ездишь там, катаешься. Там тебя не смущает, что ты долго отдыхаешь. А тут ты поработать не можешь. Давай, а быстро работай. И все, я все так заставляю. Как-то значит сам с собой поговорил. И так становится полегче. Ну, не полегче, а просто силка откуда-то появляется. Вообще, я бегу сейчас за тачкой, несмотря на то, что засыпаю. Ее забираю. И завтра уже в Орландо. Здесь в Орландо, я думаю, полчаса ехать. Но ну, сейчас поеду на стоянку поужинаю, в душ скажу. Завтра уже с утра в целом откроется. Забираем с вами Porsche 911 и еще какой-то машины. И все, и выезжаем бмв семерка белая в принципе она такая огромная машина семерка, вы знаете да какой выглядит где-то вот прям вот здесь у них у них там датчик какой-то геолокации стоит и он прям точно показывает 891 лот Так, все белое вокруг вообще никого ребят в это время здесь нет а вот ребят кажется она, она... быстренько я нашел ровно по локации так блин огромная длинная капец тяжелая так 02 02 все отлично Винкот проверил теперь мы ее убираем вначале рейндж-ровер вот этот отгоним маленький вот такой страшненький все и теперь мою семерочку забираем офигеть она придет ребят нормально нормально неплохо Куда быстрее, чем Гелендваген сегодня. Где выезд? Ага, вон полиция. Нам туда, наверное, на выезд. И полиция ночью объезд совершает, видите? Ребята, я еще машину так быстро не забирал. У меня ушло, наверное, минут пять на все. Сюда зашел, документы показал, машину быстро нашел, забрал, все. Хороший день. Ребят, так я и думал, что что-то должно произойти. думаю, ну как так, может быть, все просто. Я такой радостный, все получается. Хороший день. Короче, бензин на этой тачке закончился, и я не могу просто даже тронуться. Вот сейчас стою и все здесь. Черт. Я ее еще наперекосяк поставил. Но, в принципе, это не так страшно, потому что ночью все равно никогда никого нет. Но бензинчик кончился. И, кстати, еще надо понять, это бензин или дизель. Кстати, если это дизель, то дизель у меня есть в запасе. Но ну, вряд ли это дизель, я думаю, что это бензин. И все. дун дун дун дун дун Ладно, окей, окей, окей, окей, окей. Не будем мучить, не будем мучить. Что здесь написано у нас? Кэпклик, майтерно, клоус. Здесь что написано? Да, 91 бензин. Mm -hmm. 89-й минимум. Жалко, жалко, жалко, что не дизель. Ребята, что ты подустал сегодня? Знаете, уже нет никакого настроения сейчас ехать за дизелем, за бензином. С другой стороны, уже загнать ее, да поехать дальше. Поэтому, наверное, сейчас поеду в магазин, на, точнее, на заправку покупать дизель, возвращаться, опять открывать и только тогда загонять. Погнали, что делать? Ребят, ну что, я приехал на заправку. Канистру берем и погнали. Вот здесь прямо оставлю. Ничего, ребят, физкультура тоже полезно. Надо побегать, походить, погулять. Все, ребят, пошло дело. Нормально такая канистра, здесь, видите, носик есть. Его подключаешь туда и все. Ребята, пошло дело. Заливаю бензинчик. Сейчас будем пробовать заводить. Но у меня, в принципе, сомнений нет в том, что она заведется. Потому что реально лампочка горела. Если бы у меня машина заглохла на их территории еще там, за оградкой, видите, за воротами, то они бы были обязаны мне залить. И они бы выходили из положения уже как-то. А поскольку я уже машину забрал, то это уже не их проблема. Поэтому я и поехал. Хорошо, что у меня была вот такая вот канистрочка. Ребят, знаете, когда я здесь, ну, долго нахожусь в Америке, то я уже не замечаю отличий, ну, отличия вообще, вообще, и взаимоотношения с людьми, и, ну, и все, и порядок на дорогах, и все-все-все, что угодно, культура какая-то. И не могу так сразу сказать, когда я приезжаю, например, в Киев, а что же там не так в Америке. И вот сейчас я побыл долго в Киеве, побыл в Киеве, побыл в Грузии, вернулся сюда, и это, правда, заметно. В магазин пришел. Здорово, здорово, чувак, а, здорово, брат, чё, как дела? Ага, -а -а, продавец, просто продавец. Чё, как дела у тебя? Нормально? Ага, -а, все хорошо, давай, доброй ночи. То есть все, все, все супер вежливые. Вы, конечно, можете тысячу раз мне сказать, а да у нас вот соседка тоже вежливая, а у нас вот в магазине со мной тоже здоровается. Да, это так, но это скорее исключение из правил, правда? А в Америке это, это вот везде. Не то, чтобы я нахваливаю, как мне некоторые пишут, ты вот там на нахваливаешь... А вот путинский режим а, ругаешь, значит, ты Россию не любишь. Я даже не хочу, уже устал с этими людьми спорить, в, отвечать в, на ютубе в комментариях, что, ну, может, это боты какие-то, я не знаю, которые не соображают вообще и не понимают, не могут анализировать то, что я произношу. Но я ненавижу этот путинский режим коррупционный. Я буду бесконечно об этом говорить. Кто-то говорит, не надо политику, не говори. Ребят, это мой блок, и я буду решать, что мне говорить и что не говорить. Я хочу об этом говорить. Я считаю нужным и правильно это произносить и, и, это, и это напоминать, знаете, тем, кто никак не проснется. Я, я буду это, значит, делать. Не нужно меня останавливать. Не нужно считать, что вашим комментариям вы не позволите мне там сказать. Если вы боитесь об этом говорить, если вы пытаетесь это не замечать, то это ваша проблема исключительно. Ладно, тогда отдыхать.